Здравствуйте, дорогие друзья. Говорят, что все болезни от нервов или что такое психосоматика? Гость студии сегодня клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Казанского федерального университета Валерия Александровна Степашкина. Здравствуйте, Валерия Здравствуйте. Прежде чем мы начнем уже непосредственно говорить про психосоматику, расскажите вот буквально несколько слов, как вы пришли к этой интереснейшей теме, вот ваш творческий научный путь. Угу. Ну, вообще, психосоматика я стала заниматься, потому что проводила некоторые исследования, связанные как раз с психологическими аспектами э, внутри определенных да, заболеваний. И мне было интересно просто поисследовать как устроена личность, скажем так, у людей, у которых есть определенные нарушения именно в контексте там, их физиологического состояния, функционального. И, собственно говоря, оттуда у меня возник интерес. То есть это часть направления клинической психологии, которым я стала заниматься вот в исследовательском таком аспекте. Поэтому мне стало это очень интересно. Я какие-то моменты узнала... И о каких-то интересных вопросах и проблемах стала размышлять. И, собственно говоря, так я и стала разбираться да, в психосоматике. Ну и потом это одна из основных частей как раз вот развития в профессиональном плане да, исследования. И поэтому как бы, вот эта тема была интересна. Mm -hmm. Некоторое время я прям плотно занималась этим. Ну, как мы уже с вами в предварительном разговоре обсуждали, сейчас такое время, что слово психосоматика несется из каждой форточки. Итак, ну давайте с термином. Вот что такое психосоматика? Психосоматика это вообще направление клинической психологии, которое, в общем-то, если термин брать, да, оно состоит из двух частей: психа и сома то есть то, что касается психической да, жизни, психологической жизни человека. И сома это телесное тело. То есть э, психосоматика – это направление, которое занимается исследованием, изучением, э, рассмотрением влияния психики на тело и обратно, как тело может э, реагировать и влиять на э, психику, то есть на то, как происходит, скажем так, психическая деятельность. Это очень сложное такое направление, потому что оно... Как бы это такая вот синергия, скажем так, между телесными процессами, да, которые происходят в организме, и между процессами именно психическими, то, что касается личности, переживаний, состояний, ну и вот тому подобное. То есть в целом, вот в общем, да, можно сказать, что психосоматика это про это, про то, как тело и психика взаимодействуют друг с другом. Угу. То есть, если широко говорить о психосоматике, то речь идет не только о болезнях, правильно? А вообще о взаимодействии. О а взаимодействии, да. Тело тела, есть, да, даже такое понятие в психологии, да, психологии телесности. То есть, вот именно телесность, как формируются отношения, например, к телу, как психологически, да, мы социализируем тело и организм, и как это вообще происходит в контексте, скажем так, развития человека. То есть это достаточно широкая такая тема uh -huh. для обсуждения, понимания, рассмотрения, и непростая тема, скажем так. Но это уже направление в научной деятельности или подход считается? Медицина признала психосоматику как... Ой, вы знаете, это очень сложный вопрос. Признала ли медицина психосоматику? Ну, я скажу так, что э, это вечный такой дискуссионный момент, когда, в принципе, медики и психологи э, сложно взаимодействовать друг с другом. Э, часть медицины принимает э, идею о том, что психология имеет большое значение да, в лечении заболевания, в преодолении заболевания. Часть медиков отказывается а, и считают, что это только а, ну, вот, как бы функционал, только медицина, врачей и так далее. А, то есть в этом смысле я не могу сказать, что вот вся медицина за или вся медицина против. То есть это зависит очень от подхода отдельных врачей, которые... Либо включают психологический фактор, рассматривают его как важный, значимый, либо исключают его полностью. Но могу сказать, что в настоящий момент во многих медицинских учреждениях существует а, именно даже отделение, которое занимается психологической поддержкой людей с различными заболеваниями, именно для того, чтобы люди могли а, чувствовать себя комфортно преодолевать какие-то вот состояния негативные, которые возникают в момент постановки диагноза лечения или принятия, например, каких-то не очень ну, положительных скажем, так прогнозов относительно здоровья. Если человек интересуется своим психическим и соматическим здоровьем, есть какие-то авторы, которых может почитать человек без специального образования, интересующийся вот этой сферой? Вот, к сожалению, я не могу вам назвать авторов, знаете, по какой причине, потому что они делятся строго на две категории условно. Это те авторы, которые популяризируют и, психосоматику с точки зрения, ну, скажем так, линейных взаимосвязей. Я буду называть вещи угу. своими именами. То есть болит пятка, значит, обиды на кого-то из соседей. Угу. То есть это очень такая расхожая какая-то история. И пишут об этом чаще всего люди, которые, ну, скажем так, исследования не приводят. То есть это какие-то вот предположения. И есть научная литература, да, то есть это исследования, статьи, которые публикуются. Может быть... Можно, ну, я, я могу вам порекомендовать так вот на вскидку. Это известный врач-невролог немецкий, Пизишкиан фамилия у него. Значит, у него есть такое прям направление, позитивная психотерапия, где он описывает работу и ну, с людьми с различными заболеваниями. То есть там она доступным языком написана. А, то есть для тех, кто интересуется, в принципе, вот именно направление позитивной психотерапии пизошкиана можно вполне, ну, как бы почитать, понять mm -hmm. человеку, который не имеет какого-то научного mm -hmm. да, взгляда на мир и так далее. Ну, я, собственно говоря, имела в виду таких авторов, как Лу Лиз Бурбо, Луиза Хей, Синельщиков, mm -hmm. да, которых читают, ну, опять-таки... Это, к сожалению, mm -hmm. вот, вот то, то самое. То самое да. Это вот, да, слишком спрямленные вот эти причинно-следственные связи которые очень часто людей вводят в заблуждение. Mm -hmm. Я просто ну, не хочу никого обидеть из авторов, но, к сожалению, то есть это недоказанная, доказанная, не подтвержденная никакими исследованиями информация, основанная чаще всего на личном опыте. Ну, то есть мы не можем рассматривать какие-то психологические проблемы или проблемы со здоровьем исходя из критериев у большинства или вот у меня так было. Mm -hmm. То есть должны быть все-таки подтверждения доказательные, да? база должна быть какая-то. Ну, да, исследования, исследования выводы, да, то есть конкретно научные результаты конкретно mm -hmm. научные деятельности. Да. Хочу вам зачитать одно высказывание американской писательницы Барбары Энн Как вы к нему отнесетесь? Она сказала, какими бы болезнями вы ни страдали, они всегда являются признаками того, что вы не выполняете свою жизненную задачу. Делайте то, что вы хотите делать, и вы почувствуете себя лучше. Как вы относитесь к этому высказыванию? Звучит хорошо. А, то есть даже жизнеутверждающие если бы все люди, да, выполняющие свои там, задачи, цели, достигающие тогда не болели, то это было бы прекрасно. Но, к сожалению, это не так. Это первый момент. Второй момент мы не всегда можем делать все, что хотим, да, и мы регулируем как-то свою деятельность. И, соответственно, это тоже не может быть критерием ну, скажем так, того, что человек не будет болеть, если я делаю все, что хочу. По многим причинам я как-то получаюсь такая немножко критичная, очень, да, в этом, в этом ну. вопросе. Но, к сожалению, если бы все было так просто, конечно, все непросто. Это достаточно сложный такой феномен. Я немножко а, объясню да, какой-то контекст того, что происходит в аспекте психосоматики, взаимодействие вообще психики и тела, и организма, и возникновение тех или иных заболеваний – это системный такой феномен, скажем так, который складывается из большого количества факторов, одновременно, которые как бы сошлись в одной точке. Это и физическое, например, да, здоровье человека, ну, вот физические, да, медицинские параметры. И уровень стресса, в котором человек живет, и образ жизни, и то, какие проблемы он, скажем так, решает, переживает. И статус, экономическое какое-то да, положение человека. Когда мы говорим, взаимоотношения с людьми, воспитание. То есть если много-много факторов в системе сходятся в одной точке, и у человека возникают, скажем так, проблемы в разных-разных сферах, то вероятнее всего у этого человека может быть спровоцирована реакция э, организма или состояние или заболевание, которое, ну, как бы, является следствием работы всех факторов. Ну, не бывает так, что если я буду выполнять задачи, да, а у меня во всех других сферах э, жизни все замечательно, вернее, все плохо, простите, все mm -hmm. плохо и я только выполняю задачи, то, конечно, я, значит, достигну а, там, потрясающих mm -hmm. показателей здоровья. Это не так. То вот. есть мы здесь говорим все-таки о целостном подходе. О целостном, да, да холистическом, mm -hmm. системном, то есть его можно по-разному называть. И тот очень важный момент, один из таких принципов, он очень просто звучит, где тонко, там рвется. Если человек испытывает большое количество давления социума, психологического давления, если у него, скажем так, не выработан, не воспитан режим того, что следить за своим здоровьем, проверяться, скажем так, у него нет возможности да, поддерживать качество своего здоровья, ведь здоровье это же то, что мы, скажем, можем поддерживать, но оно... Так или иначе, по объективным причинам, то есть мы стареем, оно само по себе снижается, снижается uh -huh. в любом случае. Но мы можем поддерживать качество жизни. Если человек всего этого не делает... Соответственно, то есть, если мы всех простим, всех будем любить, радоваться и выполнять задачи, это не поможет. И при этом ничего не делать со своим с здоровьем, да, с физическим. С физическим, да. То есть если есть какие-то проблемы просто в ситуации, когда большой стресс, сложности, которые возникают, они достаточно длительные, да, есть длительное воздействие mm -hmm. вот этих негативных факторов социальных, психологических, экономических который преследует, да, человека долго-долго-долго, то, естественно, если у него есть слабое какое-то место, скажем так, то оно, конечно же, и у всех людей это разное. Нет, тут важно понимать, что еще нет м, прямой связи между каким-то органом, функцией органа и каким-то чувством. То есть если у человека в принципе слабая, например, эм, работа, ну, или есть проблемы, да, в сердечно-сосудистой системе, то, скорее всего, из-за накопившегося стресса у него может, вероятнее, случиться проблема с сердцем. Если мы говорим о человеке, у которого ну, изначально были проблемы mm -hmm. с желудочно-кишечным трактом, то у него будет реакция, именно связанная с работой ЖКТ. Из-за того же самого стресса, Из-за того же, сам... у -у -у. При, при тех же общих условиях. У -у -у. То есть у каждого человека индивидуально, да, это индивидуальная вот история, да, есть какие-то собственные проблемы, которые формируются, развиваются, усложняются с детства чаще всего. Но здесь я имею в виду, с детства не психологический у -у -у. контекст, а именно да, физический. Физический, у -у -у. да. Поэтому у -у -у. Это, это системно очень сложная да, история. Это не происходит так вот. Ну, есть то, есть если, да, то есть если у нас а, в результате длительного стресса вышло из нормального из, из нормы работы ЖКТ, это не потому, что ты что-то не можешь переварить, да, как да, бы, да. В, в линейном трактуется, а потому что это твое слабое место, слабое звено, да. в котором уже были какие-то нарушения. Нарушим, да. Смотрите, если мы говорим, что у человека психика реагирует очень остро, быстро на возникновение каких-то проблем, через телесную реакцию. Угу. Я прям конкретный угу. пример приведу. Допустим, есть какая-то сложная ситуация, которую человек, человеку тяжело преодолевать, ребенку. Допустим, он не хочет ходить в детский сад. Угу. Вот не нравится ему дискомфортно там и так далее. Это, конечно же, вот как, бы как состояние психологическое такое. Это влияет на его настроение и общее самочувствие. И ребенок может выдавать какую-то реакцию, затемпературить, например, на ровном месте. То есть дать, дать какой-то симптом. Да, реакцию, реакцию. реакцию. Да. Да. да, такую вот угу. психосоматическую реакцию. Если э, это давление, проблема постоянно, ну, либо в какой-то форме, да, трансформируется, и она не исчезает, и, там, например, ребенка заставляют ходить в детский сад, в котором ему дискомфортно, сложно, сложно адаптироваться, либо с возрастом есть какие-то нюансы, да, не готов ребенок. Много разных вариантов, да, может быть, то ребенок может, например, привыкать, выбирать, вот так реагировать на любые стрессовые ситуации. Ага, то есть мы сейчас говорим уже о, об адаптации психики. Ну, Правильно, есть, да? Ну, это не то, чтобы адаптация психики, но это такая форма совладающего поведения, скажем так, у ребенка. Он будет температурить при каждом неудобном, дискомфортном угу, а, состоянии. Привычная реакция Да, и получается, вот эта реакция, она становится уже таким стабильным, угу. а, стабильной формой. Но тут возникает еще момент, что к этому ко всему подключается, то есть это может усиливаться за счет того, что у ребенка действительно падает иммунитет, еще какие-то возникают дополнительные проблемы, он будет чаще заболевать ОРЗ, ОРВИ, то есть он будет подхватывать все время какие-то дополнительные, скажем так, чтобы усиливать эффект от... Ну, не сам это делает, это делает организм, скажем так. Uh -huh. То есть он будет постоянно, скажем так, использовать вот это состояние. То есть реакция перерастает в состояние. То есть то, которое, говорят, вот ребенок болезненный, то вот он постоянно болеет, uh -huh. Uh -huh. он тяжело переносит стрессы, тяжело переносит неблагоприятные ситуации. То есть сначала в детском саду, потом в школе ребенок будет часто болеть. И дальше это в уже переходят к вопросу о патологии, скорее, в хроническую форму. И ставят, например, ребенку да, диагноз там, хронический бронхит. И, собственно говоря, может, мы можем увидеть в конкретном отдельном индивидуальном случае, что ребенок так реагировал, и это, может быть, даже подкреплялось, потому что ребенка жалели, угу. говорили, ах, ты маленький, угу. ах, ты бедный, несчастный, угу. мы тебя пожалеем, мы сейчас тебя будем лечить. И так далее. Вместо того, чтобы, например, учить ребенка адаптации среди uh -huh. детей, может быть, даже попытки, например, сменить детский сад там, то есть как бы тут важнее было научить ребенка социально адаптироваться, социализировать его активно. Вместо этого подкрепляли постоянно uh -huh. вот его реакции, которые стались потом выливаться в состояние, состояние уже, которое постоянно ребенок как бы реагирует, реагирует, переходит в состояние, а потом дальше это формирует, скажем так, хроническое заболевание. И тут уже не психосоматика, то есть человек действительно болеет постоянно бронхитами. Угу. И там уже какой-то особого специального, там, какого-то фактора отдельного... Уже может не высвечиваться. Да, так. не высвечиваться, то есть угу. человек вот... Болеет бронхитами. Поэтому для того, чтобы, если, допустим, обращается человек вот с, таким, с такой сформированной реакцией, надо идти глубже туда. Туда, где он когда-то начал появляться. Так работают психосоматы, специалисты. Психосомат. Если говорить про работу психологов, психотерапевтов, uh -huh. тех, которые именно занимаются психологической стороной, то вот здесь есть нюанс. Можно работать с реакциями, можно работать с состояниями, Угу. Но если это становится хроническим заболеванием, психологи уже, к сожалению, не помогут. Угу. То есть когда это уже вот прям точно к врачам. А, ну и вообще, в принципе, в любом случае, даже если ребенок, например, среагировал температурой угу. да, на какой-то стрессовый фактор, все равно это должна Почему? быть работа, работа и врача, и детского психолога. Если необходимость да, такая, если, ну, скажем так, родители думают и понимают, да, что э, это связано да, с какой-то стрессовой ситуацией. То есть не обязательно только этого ребенка, может быть, это может быть и у взрослых человек. Если это возникает вот в течение, допустим, года-полутора лет, угу. вот, вот угу. какие-то отдельные, как вы говорите, угу. симптомы угу. или реакции, там, можно как, как, как, как удобнее да, называть то можно, конечно же, и с врачом, и с психологом а, прорабатывать эти, эти вопросы. Mm -hmm. а, но если мы говорим о том, что это годами привычное вот, заболевание и так далее, то это вопрос только врачей в основном, потому что... Скажем так, опять-таки, понимаете, какой-то... Ну, ну, хорошо узнает человек о том, что да, вот он когда-то привык так реагировать. Это, это знание, скажем, само по себе не поможет. То есть все, уже организм, он перестроился, скажем так, и у него вот функционально есть проблемы, которые uh, необходимо лечить именно терапией, медикаментозной чаще всего. Поэтому надо к врачам обязательно. Понятно. Если мы говорим немножко назад, возвращаясь, о, том, о, о той реакции, которая происходит на, в период год-полтора, вот, как вы сказали, mm -hmm. да? Как родители, которые сейчас... Ну, разные люди бывают, бывают внимательные родители, бывают гипервнимательные, бывают невнимательны, могут понять, что это... Что это вот скорее оттуда, да, вот из, не, из, из неадаптации ребенка. Потому ли, что это происходит вот, допустим, поднятие температуры происходит в не, некоторых неконкуруентных условиях. Там, допустим, ребенок не. Пере... не переостужался, не перегревался, дома все здоровы, никто инфекцию как бы не, не мог принести, заразить, да, в садике никакой там ветрянки или еще чего-то нет. И он вот, ну, то, что называется, на пустом месте дает вот такую реакцию. У -у -у. Вот на это нужно обращать внимание, да? Да, но прежде всего сначала врач. Врач, да. Ну, это, это вот сразу надо было нам с вами, да, обратить внимание на то, что, в принципе, любое... Проявление физического, сначала осмотр врача. Да, это обязательно, mm -hmm. то есть сначала врач, если врач ну, дает добро на то, что да, действительно, это вот реакция какая-то может быть на mm -hmm. ситуацию, ну, которая происходит вокруг, так как врачи сейчас, в общем-то, психологически многие подкованные, они понимают, что да у ребенка может быть проблемы какие-то в социальной, психологической адаптации, тогда, в общем-то, родитель может обращаться к психологу, но это не так, что вот без врача, угу, угу. без обращения, да, и понимания вообще, что происходит с ребенком, потому угу. что такая реакция может быть и просто действительно проблемой конкретного медицинского да, порядка. У взрослых людей, то есть как бы сформировавшись личность, в результате какой-то жизненной ситуации тоже может проявиться вот этот самый симптом, симптом или реакция, которая, опять-таки, в, в, в данных обстоятельствах выглядит ну, странно, да, и с этим тоже мы идем. Вот это вот а, а именно обращать внимание на а, как бы случайность появления или как там неожиданность появления того или иного проявления? Вот, вот Неожиданность. Важен контекст угу. ситуации, в которой человек находится. То есть вот при любых проблемах, которые возникают у человека, всегда стоит обращать внимание на контекст, да, что угу. происходит вокруг, что... Как вообще человек сам может описывать? Ведь вообще понятие здоровья, например, да, по вот, в терминологии, да, например, Всемирная организация угу. здравоохранения, это прежде всего субъективное ощущение благополучия. То есть как я сам или я сама, как я ощущаю здоровье, здоровье. Да, здоровье или нет. Угу. И поэтому бывает так, что у человека медицинские показатели все в норме, прекрасные, а субъективный человек очень дискомфортно. И это как раз может быть проблемой, которая связана с ä, вопросами психологии. Псих, да. И наоборот, кстати, человек Вопрос может состояния. прекрасно себя чувствовать, но у него могут быть какие-то там некоторые небольшие медицинские проблемы, но психологически он может быть вполне себе удовлетворен жизнью, ему будет очень хорошо и комфортно. То есть контекст ситуации, mm -hmm. что Я происходило очень... да, вокруг, mm -hmm. когда это появилось, как... Я это пережил, как я среагировал, что меня в этом, во всем очень сильно, там, может быть, зацепило, uh -huh. что могло дать такую реакцию. Uh -huh. Стресс, получается, не причина болезни, а один из факторов риска, uh -huh. который работает лишь сообща с другими факторами, прежде всего с генетическими, так? Uh -huh. Это так, вот с этим соглашусь. Uh -huh. Стресс это дополнительный фактор. То есть э, наш организм он дает э, реакцию гормональную, да, очень сильный может быть выброс, и потом это меняет очень сильное состояние человека. Если это длительно происходит, то ну, в стрессе есть фаза, да, и человек как бы после привыкания к стрессовому фактору, если это длительное какое-то воздействие, ну, скажем так, организм утомляется, устает бороться. И может прямо в прямом смысле дать вот как раз реакцию в виде нарушения да, там, здоровья. И есть простые какие-то моменты. Если человек не спит угу. достаточное количество времени, у него нарушены биологические да, вот эти вот фазы сна, угу. он не может... Ну, то есть он много работает и так далее. Там. Потом, то есть он даже если будет очень хотеть лечиться лекарствами, он не сможет изыграть, потому что это не, не сделать, потому что это просто его, ну, как бы отношение к, к самому себе. И человек просто вот в стрессе, в стрессе находясь, ну, естественно, у него будет, эм, скажем так, проблема с, с какой-то с, с какой функцией организма. То есть uh -huh. это естественно, uh -huh. что так среагирует. Тут вот как раз интересный нюанс, что... Где здесь психология? Психология может быть в том, что, например, чрезмерное перфекционистское отношение, да, как личностная характеристика, которая сформирована, воспитана, как я уже сказала, что это системная история, что нужно всегда быть лучше всех и так далее. такая идея, которая, скажем так, влияет на поведение. Человек все-все делает идеально лучше всех и так далее. Эта черта, она провоцирует как угу. бы то, что человек перестает, скажем так, заниматься своим да, здоровьем, угу. за режимом следить. У ну, есть... другие цели немножечко, да? Да, вот. к вопросу угу. о целях и задачах он думает, что вот так, и это так должно быть. И это как раз ведет к тому, что человеку может быть просто угу. ну, надрыв такой, физический, вот, телесный надрыв, он надорвался. Правильно ли я понимаю, что мы вот сейчас, допустим, говорим о таком модном сегодня слове «достигаторство»? подходят далеко не всем и не везде и не всегда, да? Есть люди с очень врожденной генетически сильной нервной системой, да, вообще в принципе нагр... одаренные изначально крепким здоровьем и... Uh -huh. и психическим и физическим, и они, наверное, могут идти туда, где достигаторства. Есть люди с очень хрупкой нервной системой, супер чувствительные, очень ранимые, да. И вот подхватывая вот эту волну достижения, результата, да, чего-то такого вот мощного, они, в общем-то, очень сильно рискуют. И если, получается, человек в этот момент не может обратить на себя внимание, то он, ну, условно, пациент клиник будущий. Это так? Это относительно штука угу. в том смысле, что человек со слабой нервной системой, да, с очень чувствительной, может вполне достичь, тех вот благ и так далее на просто, своем на, ну и, и даже на очень высоком уровне. Uh -huh. Но понимаете какая штука, если у него при его слабой системе сформированы черты характера, которые позволяют ему, скажем так, вот у него слабая нервная система, у него хорошие волевые качества сформированы uh -huh. с детства, у него сформирована, например, эмоциональная устойчивость. Ну воспитали mm -hmm. так. То, то социально-педагогический аспект. Социально-педагогический, да, социально-педагогический, психологический mm -hmm. аспект взаимодействия вот, в семье, в школе, а, скажем так, его в целом как бы поддерживали, и он умеет достигать успехов, при этом не, не страдая. Не страдая. Mm -hmm. Uh -huh. То есть такие случаи, и это точно не про, не про этого человека будет, что он заболеет и так далее. Uh -huh. А может быть, что у человека хорошие физические данные, но, допустим, было очень много требований, uh -huh. очень жесткие стандарты да, uh -huh. в семье, в школе. А человеку все время, ну, как бы, когда говоришь, что ты должен вот это, вот это, uh -huh. вот это, человек привыкает жить в этой, да, у него физических сил на какое-то время uh -huh. будет хватать, но даже очень сильно, с нервной системой, uh -huh. когда тебе это дискомфортно, когда у тебя все время, когда мокров меч, да, uh -huh. висит вот идея, что ты должен достичь великих успехов и так далее, но они тебе не нужны, это не твое, например скажем так, не твоя цель, не твое представление о том, как оно должно быть, опять-таки человек может надорваться и заболеть, даже если у него были uh -huh. хорошие параметры изначально. Мне в этом плане очень нравится метафора с прокрустовым ложем. Uh -huh. Ложем, не знаю, как правильно сказать. Потому что если у нас даже вот сильный генетический тип, да, человека, его туда засунули, руки, ноги высовываются, он большой, крепкий, здоровый, и вот это начинает рубить, и это же все не просто рубится, это все кровоточит, и постепенно кровь она вытекает, да? Вот если человеку даже сильному все время говорят, то должен. А раз ты должен, значит, что-то не устраивает в том положении, в том состоянии, в котором ты сейчас, раз ты что-то должен, да, но ну, долго в этом состоянии, конечно, не, про... не протянешь, это вы правы. То есть мы сейчас вот просто еще раз для зрителей, ну, как бы рази... раз... разделим, можно быть генетически не очень сильно, да, сильным да. с точки зрения нервной системы, здоровья, но если у тебя была хорошая да, социально-педагогическая адаптация или став взрослым, ты стал заниматься своей гигиеной, взяв ответственность уже на свою, да. за свою жизнь, на себя, то шансы быть в том самом нормальном состоянии здоровья очень большие. И наоборот, да, человек с прекрасно одаренный физически, психически, может превратиться непонятно во что, если вот... У него да. такие другие условия. Да. То есть, опять-таки, смотрим из контекста. Хорошо, здесь пока все понятно, mm -hmm. двигаемся дальше. Существует, я прочитала, оказывается, такое Чикагская семерка, то есть заболевание, которое принято считать или относить к психосоматическому. Она действительно есть или это фейк? Mm -hmm. С Чикагской семеркой интересная история, потому что, когда ее описывали, это было, по-моему, начало 20 века. 38 год. Ну да, вот mm -hmm. примерно, да, там. Uh, Все бы ничего, если бы не нюансы, что, например, язва uh, формируется и провоцируется то есть, это было выяснено значительно Хеликобактер, да, пилори, да. Uh, mm -hmm. да, известная uh, позже значительно выявленная mm -hmm. да, причина. То есть, опять-таки, прямого влияния опять психологии. Так, вот это здесь тоже нет. нет. То есть если, например, у человека а, есть проблема, да, с желудком, вот какие-то генетические аспекты, хеликобактер выявлен, да, и так далее, mm -hmm. то это надо лечить. Mm -hmm. Для этого существует как бы медикаментозная терапия и так далее. Но как может влиять а, психология? Психология может влиять в, в том смысле, что есть такое понятие, как внутренняя картина болезни и отношение к своему, ну и внутренняя картина здоровья даже. То есть если я, например, понимаю, что язва может обостряться, вот она уже есть на фоне, например, стресса и так далее, это действительно факт что в стрессовой ситуации, когда человек нервничает, у него повышенная агрессия и так далее, он чувствует себя дискомфортно, очень много проблем и так далее, то язва может обостриться. Но это не причина, то есть не агрессия вызывает язву, например, а, а может ее как бы, переживание, проживание, лечение болезнью усугубить. То есть мы сейчас можем с вами немножечко остановиться и сразу вот проговорить, что нет прямой связи между эмоциями и возникновением той или иной болезни. Прямой связи нет. Mm -hmm. Хорошо. А там в этом списке еще целый ряд заболеваний, причину которых, допустим, врачи не знают до сих пор. Там, что там, артро... нет, артриты, mm -hmm. ревматоидный артрит, Онкологию туда же относят, все э э э кожные заболевания, да, псориаз, дерматиты, нейродерматиты, еще что-то, а, по-моему, сахарный диабет туда же отнесли. А вот здесь нет, неизвестен возбудитель, здесь как? Ну, насколько я знаю, часть из этих тоже заболеваний а, считаются аутоиммунными, это mm -hmm. просто вопрос диагностики, определения, это как бы момент такой. Мы просто не все знаем. науки еще не все известно, скажем так. Я думаю, что часть из этих заболеваний являются как раз аутоиммунными, они сложно поддаются лечению и так далее. Вот здесь важный момент, что психология здесь работает как? Она позволяет, например, сократить количество обострений. Да, когда человек, например, в спокойном состоянии, он реагирует адекватно и так далее. А, то есть здесь психология, это скорее помощник. Надо сказать, что как еще психосоматика здесь проявляется, когда я говорила, что это взаимодействие. Uh -huh. Само заболевание может, особенно длительное, которая возникла да, в какой-то период времени, там несколько лет человек с ним живет, может перестроить некоторые личностные черты, усилить их. Mm -hmm. а, в каком смысле? Здесь тоже нет никакой энергетики, эзотерики mm -hmm. и магии. Mm -hmm. Это вопрос того, что, например, человек с сахарным диабетом, да, то есть он должен все время помнить о своем питании, о том, какие медикаменты ему нужно всегда иметь при себе и так далее, как оказывать помощь. Это может, например, усилить тревожность. Безусловно. То есть человек мог до, например, того, как у него возник диагноз, быть более спокойным, а в связи с заболеванием стать более тревожным. Поэтому... Когда делаются исследования по личностным психологическим характеристикам, да, в, именно в психосоматическом направлении, мы не можем говорить, что тревожность, например, повышенная, mm -hmm. спровоцировала возникновение. Но есть большая вероятность, что тревожность и так далее стали результатом того, что человек длительно болеет, и он угу. как бы все время находится в ситуации беспокойства, ему все время нужно беспокоиться о чем-то. но ну, больше, чем человек, угу. у которого нет каких-то сложных заболеваний и так далее. Да, у меня сразу пример есть на, на, на этот счет. Одна моя знакомая, ей поставили диагноз, в результате которого ей предписали пожизненно какое-то лекарство. И вот этот фактор для нее, вот это пожизненно пить лекарство, был невероятным стрессом. И она, ну, где-то пару месяцев входила к психологу для того, чтобы эту ситуацию принять. Но она поступила, на мой взгляд, конечно, правильно, что вот она не осталась один на один с этим вопросом, с необходимостью ну да, да, это, это принять. Она вопрос, облегчила да. себе, собственно говоря, вот это вот состояние. Хорошо. То есть получается, что никакой, на самом деле, чикагской семерки нет. Ну... Кто его знает? Может быть, когда-то кто-то докажет обратное. Но пока то, что нам известно, да, то, что известно в науке, это все вот взаимосвязанные вещи, но психология не является прям первопричиной того, чтобы... может ответить на эти вопросы, да. я понимаю. Это, знаете, как в анекдоте про британских ученых. Недавно британские ученые установили, что никаких британских ученых, ученых не существует. Нет, да, да. А, есть еще профессор-психолог Орлов, кому, ему принадлежит теория соногенного мышления. Так. И а, ее смысл сводится к тому, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество болезней. Это так? Вот аффирмации все наши, да, медитации, да. это все об этом, наверное. Я здесь скажу свое мнение, исключительно можно ему доверять, можете mm -hmm. не доверять, тут как бы выбирайте сами. Я все-таки считаю, что важно реалистично смотреть на вещи. Это не про то, что э быть всегда позитивным, или не про то, что быть негативным, а про то, что в соответствии с ситуацией, да, то есть адекватность ситуации, эмоция должна быть адекватной ситуации, условно. То есть если человек испытывает какие-то негативные эмоции в контексте, опять-таки в контексте конкретной ситуации... Конкретной негативной ситуации, Конкретной негативной так. ситуации, uh -huh. например, у человека случилась какая-то ну, какая беда, и человек хочет плакать. У надо него... Плакать. То есть, надо плакать. Мы можем сказать, что это вот сдерживание или идея о том, что я ничего не вижу, все должно быть позитивно, да, вот сдерживание этих эмоций подавление, да, оно может действительно плохо повлиять. Но здесь нет на организм... Но здесь нет вопроса того, что э, если я буду мыслить позитивно, даже в ситуации, тогда будет все хорошо. Uh -huh. То есть адаптивно, если у человека возникает да, какая-то эмоция, здесь очень важно, вот любая эмоция, она, это хорошо. Если у человека есть проявление негативных вот эмоций, эмоций угу. вообще каких-то эмоций, угу. положительных эмоций, это хорошо. Они должны соответствовать условно, да, уровню проявления, степени, адекватности ситуации, угу. событию и так далее. То есть гармоничное вот это вот адаптивное угу. выражение эмоций, в целом реалистичное, угу. вот это полезно. Я вот, Вы сказали, можете со мной соглашаться, можете нет. Я с вами соглашусь абсолютно. И при том, что мы делали несколько передач и периодически приходим вот к этой теме и сталкиваемся с тем, что у нас очень серьезная заученность, предписание сидит в голове о том, что нельзя испытывать негативные эмоции что это ну это как-то плохо. На самом деле, да, можно, и наоборот, если тебе плохо, тебе хочется плакать, а тебе говорят, улыбайся, и все будет хорошо, не будет хорошо. Хорошо будет, если ты будешь плакать, когда тебе плачется, кричать, когда тебе кричится. Только как-то один из психологов говорит, людей не калечим, мебель не ломаем. Да? Ну да, экологичный экологичный, это, да экологичное да, проживание этих, эмоций. Этих, да. Да. И для этого есть совершенно конкретные методики, которым можно научиться, прочитав книгу или специальную литературу, можно сходить на прием к психологу. Прямо конкретные экологические методы проживания вот этих самых, нег... ну, условно, негативных эмоций. И да, вот я абсолютно с вами соглашусь по поводу адекватности вот. Прям очень хорошо мне, по крайней мере, про это зашло. Хорошо. А, про психогигиену вопрос. Да? Мы говорим о том, что вначале вы сказали, что человек должен а, ну, как бы следить за своим здоровьем. Да? Вот рекомендации конкретные человеку, который, допустим, не очень следит за своим здоровьем, за вот этой системой своей, но случайно посмотрел нашу передачу, и она его заинтересовала, он скажет, «Давай-ка я начну это делать». Начать, с первой рекомендации начать следить за своим здоровьем, за режимом, за тем, как, как ему спать, как, какое питание подходит, да, выяснить это все можно у врачей, да, найти хороших специалистов. Потом очень важно, ну, вообще заниматься там развитием собственным, да, то есть улучшать качество жизни, качество жизни, вот это вот ощущение внутреннего психологического успеха, да, mm. достигаторства психологического, mm -hmm, mm -hmm. что я много что могу посмотреть, почитать, то есть образовываться, заниматься разными увлечениями, чувствовать, ну, не знаю, коммуникацию с окружающими, то есть идти в мир, скажем так, и заниматься вот режимом дня, питанием. Ну, то есть это все то, что касается себя любимого. А себе... Кроме нас самих, никто не позаботится. Ну, так, как mm. мы. Поэтому, ну, самая главная рекомендация это вот забота о себе. И психологи в помощь, и врачи в помощь. То есть все должно быть, скажем так, в балансе. Утопическая, конечно, идея найти вот mm. эту золотую середину, но... Можно. С чего-то же надо начинать. С чего Человек утром встает, он ногу как минимум одну на пол кладет и дальше уже ставит, а потом дело пошло. Прекрасный вариант. Но ну, все-таки я рекомендую, если вообще возникает такой вопрос, и человек задумывается над тем, что у меня со здоровьем что-то не так, и я чувствую себя плохо, дискомфортно, психологически, например, у -у -у. да, мне дискомфортно, то надо обращаться к специалистам. Конечно. Безусловно. То есть можно даже вот оценив... Ну, как бы даже не обязательно делать технику, чтобы понять и оценить свое общее состояние. Вот чувствуешь, что тебе дискомфортно, плохо, дезадаптивно, как угодно, да, угу. то для этого существует медицина, психология. Можно обращаться, да, к специалистам разного профиля, находить своих и заниматься, собственно говоря, своей жизнью, как-то ее менять в соответствии с теми рекомендациями, которые дадут и психологи, и врачи. Это важно. То есть это важно. У -у -у. За собой следить важно. Здесь важно да, как раз менять поведение, поведенческие какие-то привычки, приобретать новые навыки для того, чтобы как-то изменить да, именно вот свое самоощущение. То есть лежать на диване, позитивно мыслить, всех простить, ни на кого не обижаться, при этом mm -hmm. э, пить, скажем так, злоупотреблять там алкоголем, неправильной пищей, вовремя не ложиться спать, не заниматься саморазвитием и даже к психологу не ходить, и к врачам, то вероятность, что ты станешь здоровым, бодрым и так она очень низкая, то есть и к сожалению, к нулю. Да, к сожалению, просто силой мысли пока поменять что-то невозможно, да. Валерий спасибо большое. Я думаю, что у наших зрителей примерная картина развенчания вот этих линейных связей психосоматики и, и, и а, некой магии, эзотерики, она, наверное, произошла развенчание. Да? И а, более того, вы сказали прямо конкретные шаги, какие нужно предпринимать, чтобы улучшить свое качество жизни, чтобы понимать, где что во мне происходит сейчас, и почему, собственно говоря. Ну и в заключении программы у нас, как я вам говорила, сюрприз. Новый год же близится. А под Новый год люди, которые занимаются хоть как-то психологией или близко с ней, говорят, думают о том, что нужно загадывать желания. Да любой человек на самом деле. Загадывают желания, формируют намерения, да? строят какие-то планы. И на эти планы нам нужно что? Чтобы они реализовались. Нам нужны ресурсы. Uh -huh. разного плана ресурса. В общем, вы, наверное, догадались, у меня здесь метафорические карты с колодой ресурса, и вот вы можете сейчас свой ресурс вытащить. А, то есть это просто да, любое? Да, да, да, да, да. Uh -huh. Хорошая штука. Вот интересно, как-то показывать надо или как что? Как хотите. Это отвечает на ваш внутренний запрос по поводу ресурса для чего бы то ни было. Очень даже хорошо. Вот прям здесь э, улиточка, ага. вот как раз пора дом посидеть, выходные. Как улиточки. Но, да, как улиточки, да. Выходные с близкими, да. А то все, работаем, достигаторством занимаемся. Ну вот, вам видите, вас это, благословили сверху улиточкой. Да, можно, да. Найти хорошие выходные. Да, в домике посидеть. Хорошая идея, да. Ну, мы закончили тогда. Спасибо, Валерий Александрович, еще раз большое. Пожалуйста. Уважаемые зрители, спасибо вам за то, что вы были с нами. И я надеюсь, что наш очередной гость наделил вас нужными и мудрыми знаниями. Всего вам хорошего, будьте здоровы и счастливы. До свидания.